Всем привет, дорогие друзья, с вами Алложка. Сегодня вы. Сегодня будем прав! сегодня мама Остановились на том, как мы в сейчас вот в этом огромном-огромном славе. Миш! огромном огромном Мы нашли кучу И вы, наверное, прямо сейчас скажете: Ого, да даже просто Миш! Но все-таки я спешу вас предупредить, это Миш! Потому что все эти ресурсы охраняла куча куча всех. Такие как НИЩЕ, НИЩЕ, НИЩЕ, НИЩЕ, И так далее. Мне показалось... НИЩЕ Проблемка. Возникла небольшая проблемка. А где мой дом? Блин. Блин. Слушайте, у меня сейчас... У меня сейчас хаос в голове творится. А что, если мне придется умирать, чтобы найти свой дом? немного будем если в что их не я его не бью так ну и у нас на мини карте появится что-нибудь светящееся просто я помню что возле своего бывшего дома я ставил факелы да е yeah! Ух, да что такое? Мне опять кто-то нанес урон. Наверное, это когда телепортируешься в портале, тебе наносится. Что ты мне дашь? Сейчас пою. Ура, Тут, тут, И если здесь первый, то здесь первый. Что было самым удивительным из того, что вы когда-либо видели? Что-то большое? Или что-то маленькое? Что-то старое? Или что-то новое? А может быть это что-то, чего вы ищете? Крутяк. Привет, говнюки, теперь я выше вас. Че, чё, чё, чё, пытаешься тут... Немного повеселит Ну да, да Понимаю вас Я тоже когда-то был там внизу, как и вы Пошли в жопу Еще не лето Кстати, так в этих же пещерах обычно Очень-очень много зеленых корней так что мне нужно срочно сюда спуститься. Нет. Там нету корней. Ни одного причем. То есть тут даже коричневых нету. Он единственный корень, но он опять же коричневый. Может быть где-нибудь здесь по краешку найду?